Следующий, четвертый способ заработать в интернете это удаленная работа. Удаленная работа. Или по-другому ее называют еще фриланс. Что вот, подразумевает себя удаленная работа? То есть удаленные сотрудники – это сейчас очень такая модная новая профессия. Вы являетесь либо администратором какого-то сайта, либо группы, либо вот если взять фриланс, фриланс – это такой отдельный сервис, где собрано специалисты. То есть вы находите заказчика, вот специальный сайт, да, вы находите там заказчика, точнее он сам публикует объявление, да, мне, например, нужно сделать там 3D-обложку или там транскрибацию текста, аудио перевести в текст, или а, мне нужно, например, какой-нибудь дизайн сайта сделать, а, мне нужно, например, какие-нибудь услуги по раскрутке, там, по привлечению, при... вот в общем-то, все... какие угодно специалисты, не обязательно связаны с интернетом. То есть вы вот обладаете какими-то знаниями, каким-то опытом, да, вы можете на фрилансе зарегистрироваться и в качестве дополнительного дохода хорошо зарабатывать. То есть смотрите, вот к примеру, да, возьму, то есть сейчас вот у меня бизнес да, вот на таком уровне, то что я вот не успеваю там сделать одно, второе, третье, то есть я это что-то делегирую. Пошел на фриланс, сказал, что мне нужно сделать 3D-обложку, раз, сделай. Записал интервью с каким-нибудь человеком, известно, да, выложил на свой блог. И мне нужна то есть чтобы текст был, потому что с поисковых систем это будут дополнительные посетители. А я иду, делегирую, то есть нашел один раз исполнителя, нашел, и все, каждый раз вот с ним сотрудничаю. То есть отсылаю ему запись, он мне присылает в 10 страниц текст. Все, отлично работает, то есть это вот в качестве примера.